Ученые Казанского университета совместно с японскими специалистами запустили проект «Фантом мышцы». Фундаментальные исследования в области науки и поддержка молодых ученых – тема, которая не может обойтись без привлечения к себе внимания государства. Именно по этой причине еще с 1992 года в нашей стране существует Российский фонд фундаментальных исследований, выделяющий гранты ученым на конкурсной основе. Как это происходит и что необходимо сделать для участия в конкурсе, в нашем следующем сюжете. Российский фонд фундаментальных исследований ⁇ федеральное государственное бюджетное учреждение, находящееся в ведении правительства Российской Федерации. Основная цель работы фонда ⁇ поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленной на построение новых отношений между учеными и государством. За время существования РФФИ... Обладателями его грантов неоднократно становились представители Казанского федерального университета. Ну, во-первых, это хороший стимул, чтобы заниматься научной деятельностью. Во-первых, там, ну, если есть грант, соответственно, нужно каждый год отчитываться и показывать результаты то, что есть. Соответственно, здесь определенные средства выделяются по данному конкурсу, да. И, соответственно, это такой хороший стимул, чтобы заниматься научной деятельностью, писать статьи, выполнить расчеты. Так далее. В условия любого конкурса грантов, как правило, входят тематические, финансовые, иногда возрастные ограничения, требования к составу коллективов и так далее. На первом этапе очень маленькую часть заявок снимают по формальному признаку, например, из-за ошибок в оформлении документов. Как я считаю, во-первых, во многое зависит от названия проекта. Проект, ну, название должно быть максимально коротким и в то же время максимально информативным и понятным. Основное внимание нужно уделить своим задачам и целям. Они должны быть достижимыми и корректно сформулированными. И проект, он не должен быть оторванным от реальности. Соответственно, проект, когда заявка готовится, нужно всегда сравнивать с и мировыми конкурентами то, что делал до этого, чем получаемые в рамках данного проекта результаты, они будут Ищаться от других. Ознакомиться со всеми активными конкурсами грантов РФФИ и подать заявку можно на их сайте www.rfbr.ru Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ -Ньюз. Прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть сюжет об исследовании, которое было разработано в рамках Российского фонда фундаментальных исследований. Новый метод лечения травм спинного мозга предложили использовать ученые из Lab генные клеточные технологии. Метод, разработанный биологами Казанского федерального университета, возможно, в скором времени станет настоящим прорывом в медицине. В чем суть метода, узнаешь в нашем сюжете. Ученые OpenLab генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ экспериментально доказали эффективность мезинхимных стволовых клеток, выделенных и жировой ткани, в регенерации восстановлении поврежденного спинного мозга, без инъекций и дополнительных хирургических процедур. Обзор исследования на эту тему было не только опубликовано в журнале Neural Regeneration Research, но и попало на его обложку, что говорит о том, что это самая интересная статья в выпуске. Примите, мы используем разные способы доставки. Это может быть и инъекция непосредственно в спинной мозг. Но э, одним из перспективных направлений мы считаем неинвазивную доставку в область травмы в составе сибириного матрица. Человеческий спинной мозг выполняет функцию координатора работы органов и мышц. Через него информация от всех частей тела поступает в головной мозг. Посредством спинного мозга человеческие органы общаются между собой и даже управляют друг другом. Поэтому спинная травма, как правило, оставляет за собой серьезные последствия. Большее количество травм спинного мозга на самом деле не связано с его э, разрывом, а, а связано с ушибом спинного мозга. Но этого достаточно, чтобы запустить патологические процессы. По результатам исследований КФУ, для эффективного лечения достаточно нанести клетки на поврежденный участок в составе фибринового матрикса, стандартного хирургического клея, который часто используется в медицине. Клетки в этом клее, в фибриновом матриксе, чувствуют себя как дома, но вырабатывают различные факторы роста, которые стимулируют и... Рост новых носных сосудов питают и защищают нейроны спинного мозга от отмирания, снимают воспалительную реакцию, то есть вот по совокупности оказывают терапевтический лечебный эффект, Полученные результаты клеточной терапии травм спинного мозга открывают широкие возможности для лечения заболевания. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности 5.100, участие в которой принимает Казанский федеральный университет и грант Российского фонда фундаментальных исследований. Диана Шилова, Универньюз. Гелабужском институте КФУ провели девятую уже традиционную универсиаду по обществознанию, в которой смогли принять участие Около 60 школьников с разных городов Татарстана. Подробности в нашем сюжете. В Елаборском институте КФО прошла региональная универсиада по обществознанию. Данное мероприятие стало традиционным для вуза, а в этом году оно состоялось уже в девятый раз. Проверили свои знания по предмету 60 обучающихся из различных районов Татарстана. Сила Может быть, что-то из этого получится. В дальнейшем, может быть... Есть желание поступить в этот университет, и это будет неким опытом, а испытанием, как сказали, шагом для нас, что будет дополнительные баллы. Участники мероприятия получили возможность посетить мастер-класс доцента кафедры философии и сологии Елабужского института КФУ Александра Ильина. Педагоги узнали много интересного об информационной безопасности в современном мире. Целью данной, данной олимпиады является популяризация общественно-полезных знаний и формирование целостного гармоничного мировоззрения. Очень важно сформировать такие устойчивые ценности, которые бы которыми человек пользовался бы или которые бы сопровождали человека на протяжении всей жизни. Участники универсиады получили сертификаты и познакомились с Елабужским институтом КФУ. Результаты интеллектуального состязания станут известны в скором времени. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Айдар Нурмиев, Универньюз. Ученые КФУ совместно с японскими специалистами запустили проект «Фантом мышцы». Целью является поиск способа избежать атрофии мышц. Подробнее о проекте в следующем сюжете.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 Присутствует больше 600 типов скелетных мышц, скелетных мышц, и известно, что не все они одинаково реагируют на изменение гравитации. Есть мышцы, которые более, скажем так, сильные устойчивые, есть мышцы, которые немедленно начинают атрофироваться. Вот. И молекулярный механизм, который обеспечивает такую силу или слишком ослабленность, он неизвестен.